Всем привет, с вами Фрост, Нейк и Парниша. Здорово. Всем привет. Милиция вызывай. Липкая. Ты чё прилип стали? Нет, это я, а я устал. Черт. Посмотрите, паучок запутался в собственной паутине. Че ржете? Ничего смешного не вижу. Нет, это очень смешно. Вы знаете, мне кажется, это он здоровается с карликами. Нет, нет, нет. Мне кажется, это ниндзи очень стыдно за подсечку. Нет, нет, это, помогите! Огромный крот тянет меня в свою нору! Нет, нет, я знаю. Это мексиканец вкручивает лампочку. Вы что, не поняли? Ну, мексиканец, он не знает, где лампочка, и думает, что она внизу. Извините. Так, это нужно обязательно сфотографировать. Так, теперь меня с ним. А ну что получилось? Отлично. Может, еще кто-то желает, а? Ладно, это все весело, но пора за дело. Ну, профессор, хана тебе! И вам, козлы! Блин! Да, да блин! Посмотрите! Держи фотоаппарат! Странники из дальних земель. Старые друзья кто-нибудь объяснит мне что это за чувак три дня назад он возник в моем замке голый ходит цепляется ко всем сару какую-то зовет все ему что-то надо мне нужна твоя одежда вот видите